Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости в которых буржуй наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. К невероятным умозаключением пришел иркутский губернатор Сергей Левченко. Он решил повысить зарплаты работникам бюджетных организаций, повысив свою зарплату. Губернатор рассказал, что в 2015 году, когда образовалась дырка в бюджете в 5 миллиардов рублей, он принял решение упавить зарплату на 10% себе и своим заместителям, чтобы все разрешить. Но сейчас ситуация стабилизировалась, и область достигла невероятных финансовых успехов. Бужуйская власть всегда готова придумать тысяча и одну сказку о том, почему в очередной раз ей стоит повысить заработную плату, оставив пустовать и без того скудную казну. В унисон с инициативой Минтруда о расширении списка эмигрантских профессий для получения российского гражданства, Минздрав предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей. Сейчас, по данным Минтруда и Минздрава, кадровый потенциал российских врачей может покрыть потребность страны в медиках только на 4%. Буржуазному режиму выгодно сокращать и управлять потенциально протестными социальными группами населения. Для этого полноправное коренное население заменяется бесправными и полуграмотными экономическими иммигрантами. Россия планирует выдать более 1 триллиона рублей с 15,5 миллиардов долларов международных займов в следующие три года. Также отмечается, что от выданных ранее кредитов будет возвращено около 370 миллиардов рублей. На сегодняшний день крупнейшими должниками России являются Белоруссия, 7,5 миллиардов долларов Украина, 3,7 и Венесуэла 3,15 миллиардов долларов. Интересная складывается ситуация, мы в долг даем и свои долги выплачиваем, но как в случае например с Киргизией, то что у нас брали в долг, прощаем, не требуя ничего взамен, при этом та же Киргизия уже через несколько недель после прощения нами их долгов продлила США аренду одного из своих военных аэропортов. Что тут сказать, у капитала нет родины, в чем мы в очередной раз убедились. Судья Конституционного суда Российской Федерации Константин Арановский жестко раскритиковал систему высшего образования в России и заявил о недоверии к дипломам российских вузов. Выводы были озвучены в особом мнении судьи по одному из свежих решений Конституционного суда. Сейчас профессиональное образование не в состоянии уверенно гарантировать квалификацию обладателей дипломов. По его мнению, в системе образования столько динамики, что нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта. Обесчетные а ресурсы, потраченные на проведение образовательных реформ, можно было израсходовать во благо науки и на достойную оплату преподавательского труда. А чего стоит ждать от диплома при капитализме, когда все покупается и продается? Хочешь корочку о том, что ты квалифицированный специалист? Бери, и не важно, что навредить без образования, ты можешь куда больше, чем принести пользу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данные исследования Высшей школы экономики, согласно которому средний класс России продолжает терять доходы уже 5 лет, заявил, цитирую, есть сигналы, которые говорят о том, что существуют проблемы с рождением ребенка. Доход на каждого члена семьи падает. Это простая арифметика. Вы знаете, что многие из этих явлений были приняты во внимание. Конец цитаты. При этом он подчеркнул, что приведенных данных недостаточно, чтобы оценивать работу правительства и президента. В общей сложности к среднему классу высшей школы экономики относит около 38% россиян. Какое интересно у нас руководство страны. Ни за что не отвечают, но зарплаты получают. Страшно даже представить, что ожидает Россию с таким руководством в будущем. Буржуи ничего хорошего стране дать не способны. Они способны только навредить. Товарищ, вступай в борьбу с вредителями. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза Коммунистов с честным взглядом на происходящее.